Mm. <music>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 это очень полезно, потому что не все граждане могут получить квалифицированную помощь юриста на возмездные особы. А здесь как раз всесторонняя помощь, и мы помогаем определиться гражданам, вообще нужно обращаться в суд, не нужно, а в случае обращения составить все необходимые процессуальные документы. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз.